Аллоха, соратники и коллеги, да и просто сочувствующие! Угадайте кто? Мафиозник. И мы продолжаем копаться в настройках рекордера Zoom F8N. Это уже четвертое видео из цикла видео мануала по данному рекордеру. Если ты не видел предыдущие, то переходи по ссылке в описании к ролику, либо кликай на подсказку вот тут. Ну а мы с тобой потопали дальше, и сегодня у нас на повестке дня подраздел меню REC который отвечает за настройку и формат записи, частоту дискретизации и так далее. А теперь поподробнее обо всем этом. В первых двух строках под меню REC мы настраиваем то, как рекодер будет записывать твои файлы на SD-карту, а именно, вов Это когда Zoom после записи дубля создает один контейнер в виде wav-файла, где могут находиться до 8 каналов записи. mono stereo wav Каждый моноканал записывается одним WAV-файлом, а каналы в стереолинке пишутся как один стерео WAV. -файл. Left and right poly создает создает также, как и в первом случае, один контейнер, в котором могут находиться до 8 монодорожек, плюс пишется отдельно стереомикс. Left and right mono/ stereo WAV все то же самое, как и при втором пункте, только добавляется также стереомикс. Left and right stereo WAV как не трудно догадаться, это один стереомикс в формате WAV. А вот этот пункт все то же самое, только стереомикс в формате MP3. Во втором пункте ровно такие же настройки, только для второй SD-карты. Быть может вам понадобится записать, к примеру, на первую SD-карту файлы в формате поле wav в один контейнер, а на вторую флешку, к примеру, все отдельными WAV-файлами, ну и так далее. Под пункте Sample Rate ты можешь настроить частоту дискретизации. Если ты не совсем уж зеленый и хоть немного сейчас в теме, то это тебе уже явно знакомо, и объяснять на пальцах не придется. А если ты не знаешь, то бегом гуглить и просвещаться. От выбора частоты дискретизации будет зависеть количество секунд функции PreRecord. Если у тебя включена данная функция, то при частоте дискретизации в 48 кГц, количество секунд, которое рекордер может записать перед тем, как ты нажмешь на кнопку запись будет равняться 6 секундам, а при значении в 96 кГц 3 секунды со включенной функцией пререкорд ты не сможешь выбрать значение в 192 кГц. В пункте Valve BeatDeath настраивается разрядность. На выбор у нас два пункта 16 бит и 24 бита. Если ты не в курсе, что это и с чем это едят, Google в помощь. Скажу лишь, что на данный момент киностандарт аудио это WAV 24 бита и 48 килогерц, а стандарт музыкальных CD дисков 16 бит и 41 килогерц. В пункте MP3 битрейт настраиваешь битрейт MP3 файла. Dual Channel Rec призван нам помочь в плане бэкапа записанного материала во время сессии в непредсказуемых условиях, что делает данная функция. В этом меню тебе дается на выбор 4 канала. Выбирая один из предложенных каналов, Zoom активирует канал ниже выбранного для того, чтобы дублировать туда сигнал. Теперь мы можем настроить основной канал на Headroom в минус 12 дБ, а бэкап-канал немного тише для того, чтобы при возникновении резкого, громкого и непредсказуемого сигнала бэкап-канал смог записать чистый звук без спиков и искажений. Удобная функция, если вы часто пишете звук для документального кино, где трудно контролировать все аспекты полевых записей и интервью. С функцией Pre-REC мы уже разобрались выше. Погнали дальше! в File Max Size можно выбрать размер файла, до которого Zoom будет писать в один файл. По достижении этого значения создается новый файл, который при монтаже идеально состыкуется с предыдущим. Под меню Play ты можешь настроить поведение кнопки Play при проигрывании записанных дублей. К примеру, Play One – будет проигрываться выбранный файл или последний дубль один раз. Play All – будут проигрываться все файлы подряд, начиная с выбранного файла, либо последнего дубля. Repeat One – будет циклично проигрываться выбранный файл или последний дубль. Repeat All – Будут циклично проигрываться все файлы подряд, начиная с выбранного файла либо последнего дубля. Надеюсь мои видосики помогают тебе сделать правильный выбор. Но если я чего-то упустил или был неправ, то пиши смело в комментариях. Вместе с диванами экспертами придем к истине. А пока ты можешь подписаться на мой канал и поставить жирный лайк. И если у тебя будет прекрасное настроение и финансовое благополучие, то я буду очень рад твоей поддержке. За подробностями в описании. А мы встретимся с тобой в следующем видосике. Адиос, амигос.